Российский ВКС получит первый стратегический ракетносец Ту-160М новой постройки с опережением графика. Новый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М «Белый лебедь», летные испытания которого начались в этом месяце, будет передан в состав дальней авиации ВКС РФ раньше запланированных сроков. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Российские военные получат первый стратегический ракетоносец Ту-160ЭМ с опережением графика. Изначально планировалось передать самолет в состав ВКС в конце 2023 года. Теперь же самолет передадут военным в конце второго квартала этого года, как пояснил Мантуров, для гасиспытания и постановки на вооружение. Таким образом, в первый ту 160 м построенный с нуля, пойдет в войска уже в июне-июле этого года. Напомним, что свой первый полет новый стратегический ракетоносец совершил 12 января этого года, поднявшись в воздух с аэродрома Казанского авиазавода, где было восстановлено строительство «Белых лебедей». Всего в рамках заключенного контракта авиазавод должен передать военным 10 ракетоносцев Ту-160 новой постройки. Кроме того, модернизацию до нового уровня Ту-160М должны пройти все 16 строевых стратегов Ту-160 стоящих на вооружении. Как ранее сообщалось, новые ракетоносцы внешне почти не отличаются от базовых версий. Основные изменения произошли внутри. Ту-160М получили новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. На самолет установлены новые двигатели К-32.02